Американские хакеры нашли способ подключиться к Wi-Fi с помощью китайской умной лампочки. Им удалось вытащить из нее чип. На нем хранились пароли для доступа к интернету. На всю операцию у взломщиков ушло не больше часа. Выяснилось, что данные хранятся в незащищенном виде. Производитель лампочек поблагодарил хакеров за проделанную работу. Теперь все пароли зашифрованы.